в город едем, а ты умницей будь, братцы, береги, со двора не ходи. Не беспокойся, матушка, Ваню с берегу со двора не пойду. А ты, батюшка, привези нам леницов фигурных, сахарных. Будь по-твоему, только ты, Маша, Ваню береги. Садмарат не ходи. Ты, Маша, Ваню береги, со двора не ходи. Сама виновата, сама и ручать должна. помоги мне, испеклись мои рженные пирожки. Вытащи их. Ой, некогда мне, печка. брат выручать надо. Ах, видно, пожалеть тебя придется. моих веток спелые яблоки. Ой, некогда мне яблонька. Братство вручать надо. Ах. Видно, пожалеть тебя придется. Вон туда как бы мне реченька. Красная девица. Да как же мне не плакать, серый Ёжик, брата не сберегла, унесли его злые гуси-лебеди. Где найти его? Не знаю. Помогу тебе, Машенька. Покажу тебе дорогу. Ступай со мной. Растопись, разгорайся, не дымись, стань горшок. Но Матушка, матушка, милая, спрячь меня. Вылезай под шесток. Протяжом красен. Возьми, Машенька, моего пирожка на дорожку.